С безумными тарифами на растаможку Белград пытается насытить школы, больницы и детские сады. Бюджетникам перенаправлены все поставки розницы. Магазины Северного Косова спасать некому и не на что. Вот так сейчас выглядят прилавки в Бакалее, в молочных магазинах и аптеках. Соки, консервы, фрукты с огорода. И на новогодний стол, и в домашнюю аптечку. Молоко из Ражского округа уже месяц к нам не поступает. И хлеб из Центральной Сербии пропал. Продукции из Сербии нет. Мы продаем импортное, которое намного дороже. Выживем кое-как. А что дальше будет, я не знаю. А дальше будет праздник не в их честь. В двух километрах от пустых прилавков албанская часть Митровицы тонет в неоновой подсветке. В Приштине так и вовсе два повода для счастья – Новый год и своя армия. Лучший подарок к праздникам, сказал президент Тачи, когда Белград уже чуть ли не готовился к войне. Существует ряд мер, которые Белград может предпринять с целью защиты своего народа, защиты государственных интересов Республики Сербии и сербского народа в Косово, Метохии и остальных частях Сербии. Но какие это конкретно меры, я сейчас говорить не могу. Перерывом в несколько недель Белград держит два удара. Торговая война, по сути, полная блокада своих анклавов в Косово. И армия из албанских ветеранов, которая в неподконтрольные пришлини не анклавы, получит право заходить и даже заезжать на американских камерах. Вашингтон уже анонсировал подарок. Не считаю, что на Балканах произойдет конфликт мировых масштабов, потому что Сербия сама в соглашении в Куманово признала, что Косово будет под контролем международного сообщества. И я напомню, что Сербия с 1999 -го года не имеет служебных полномочий и не имеет полномочий по международному праву вмешиваться во внутренние дела Косово. 14 лет я работал в Косово. Организовал 43 гуманитарных конвоя на 3,5 миллиона евро. О правах человека и их отсутствии властям в Приштине хотел бы рассказать француз Арно Гуйон. Волонтер, накормивший десятки тысяч человек в анклавах, вместо благодарности получил от Косова запрет на въезд. Официальных объяснений нет. Реальное в 21 веке звучит уж очень страшно. Француз кормил не тех. Очевидная причина в том, что наша работа повышает качество жизни в сербских анклавах. И Приштине это не нравится. И под запретом не я один. Еще как минимум 10 волонтеров не выездные. Со своей армией, олимпийской сборной, безусловной поддержкой Вашингтона и отсутствием инакомыслия у непризнанного Косово признали право любые правила не соблюдать. Резолюция Совбеза так и вовсе архаизм. Это откроет э, возможность для внутренних э, сепаратизмов, которые ящики, существуют. Они есть? Они, конечно, есть. И есть и политические представители, которые это продвигают. И тоже это возбудит аппетит окружающих стран, потому что тоже некоторые страны вокруг Сербии считают, что некоторые части сербской территории им якобы принадлежат. На границе с Косово, пока еще под юрисдикцией Белграда, у местных есть два повода для гордости. Самый правильный кофе под турецкий и самый высокий минарет в Евразии. Фактор веры для вечно воюющих Балкан важнейший, особенно когда здесь решили строить еще один 100-метровый минарет. Здесь помнят, как религия двигает границы, как Сербия потеряла Боснию, а потом и Косово. Как может потерять и эту землю. Для сербов Аражский округ, для местных регион Санжак. Исламская община в Санжаке теперь централизована. Мы объединяем 10 мусульманских сел в округе, и это хорошо, что в наше время такое действительно возможно. Они называют себя башняками, хотя на самом деле это сербы, принявшие ислам. Но первая формулировка выглядит если регион готовит к автономии. Все проблемы Башняков со времен Милошевича, когда начался государственный террор вооруженными группами сербов. Это была этническая чистка, и ни одна власть до сих пор так и не извинилась перед нами. Местные элиты уже признали Косово и главного врага. На деньги из Сараева политики напоминают про старый референдум. Автономия с правом отделения. Но опять знакомая проблема. Куда деть сербов в новом государстве? Даже сами по себе такие разговоры и идеи не ведут ни к чему хорошему. Толкают нас назад в Средневековье. И ни о каком добрососедстве говорить при этом не приходится. Последние 18 лет старейшины этого монастыря скупают брошенные земли. Хоть какая-то страховка на случай отделения. Надежда на Белград все меньше. Он должен сверять политику с Брюсселем. А там до сих пор согласенят, что делать с Косово и армией. Подготовка очередной войны в разгаре. В сербском регионе самые высокие мечети, бутики хиджабов, книги о боснийском президенте, модные кафе Дубай и Доха. и Косово на центральной улице пока владеет серб. Правда, по этическим соображениям этот факт не афишируют. Министра иностранных дел непризнанного Косова уже пригласили в непризнанный Санджак для обмена опытом.